И hey, пацанчики здорово! Сегодня будем вытаскивать стулья исключительно из-под девочек. Убедись, что ты уже подписан. Жми колокольчик для получения уведомления о новых видеороликах. Пиши в комментах, что еще хочешь увидеть. Ну и следи за нашей инстой. Название будет вот здесь. Чуваки, убедитесь, что вы везде подписались Убедитесь, что поставили лайк этому видео Вот на такой значок надо оттыкнуть Где все вообще? Черт! черта? Что? Я не делал ничего, извиняюсь ты серьезно? Я чисто хотел помочь тебе со стулом Ну, типа, хотел быть галантным Ну, да, честно, честно зачем ты делаешь ну, извини, это? это же просто стул Ничего же не случилось Я обещаю, все будет норма Йо-йо-йоу, клу. Йо. Какого хуя? Блять, ты серьезно? Хули ты сейчас сделал? Ха, ты выронил телефон, дебила кусок. Э, черт, эй, бро, да ты телефон выронил там. Эй, медал, выронил, выронил. Она я подобрала тебя Его нет там, ни хрена. Ну, верни, верни, тельчик. Извини, извини меня. Он нужен мне. А, серьезно? Какого черта ты творишь? Да, хреново поступил, Да, А что за хня? Ха, вот прям там коп, эй, сэр, она спятила. Ты серьезно? Ешать, хренов. Чувак, чувак, я вернул телефон, все норм. Ребята, у вас как раз есть время подписаться на канал, поставить лайк и нажать кулакал. Просните! Извините! Йоу, как думаешь, она присядет? Вон туда, туда. Простите, могу я пододвинуть этот стул для вас? Пожалуйста, присаживайтесь. So there's these two right here? They might. Biggest, <laughs> oh fast! Oh God, fast, oh in я. Чувак, что, как думаешь? Захочет присесть? Maybe ну, so. может быть? Oh. Эй, hey, погоди, погоди, бро, погоди, я не делал ничего, я обещаю. Эй, бро, бро, я ничего не делал. Чувак, чувак. Увидимся. Эй, hey, hey, чувак, видишь know? двух этих телочек? Okay, Держись okay, за okay. их. Okay. Я думаю, они пойдут. Okay. <laughs> Дерьмо. She got hopes. Спасибо за просмотр. Если понравилось, дави лайк. Если хотите еще пранков на телочках, пишите в комментах. Мы поможем осчастливить тебя.